предназначенный для заточки сверл из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать цанги, цанговый патрон для цанг 14-15 мм и заточной диск SD, предназначенный для заточки твердосплавных сверл. Для заточки сверла необходимо произвести сборку патрона. Для этого из комплекта нужно выбрать соответствующую по размеру цангу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 Слегка покручивайте патрон в обе стороны до исчезновения звука заточки. Затем немного приподнимите патрон, проверните его на 180 градусов для заточки другой стороны сверла и повторите операцию. При замене диска обязательно отключить питание, вынув вилку из розетки. Одной рукой удерживайте заточной диск, а другой, используя шестигранный ключ из комплекта, выкрутите винт крепления. Немите диск, Установите на место другой заточной диск и закрутите винт крепления.